Вот люди, которые хотят уехать по домам, но не все попадут туда, как хотелось бы. Это Чиндинское месторождение, крик о помощи, потому что власти Якутии бездействуют, а наоборот стараются нас здесь задержать как можно дольше, потому что им нужно устроить своих работников, безработные, как они заявили, только в том случае они снимут карантин. Это были слова главы Якутии, Николаева. Кто там? Дмитрий Вячеславович. Согласно предписанию Роспотребнадзора, номер 1635 от 9 мая 2020 года гласит о том, что Продолжить организованный вывоз фахтовых рабочих, клинических здоровых людей с отрицательным результатом лаборатории исследований на COVID-19 в другие регионы Российской Федерации. На что мы вчера убедились, на широкое число было? 18 числа вечером выехали сотруд... наши сотрудники, прошли МЧС и их возвратили в обратную сторону. Сказали, что одного отрицательного мало. И чему верить-то? Какому сейчас руководительному документу мы сейчас должны тут находиться? Почему да. ну, нам сейчас отталкиваться? Также сделали письменный запрос на Распотребнадзор Якутии. До сих пор нет ответа у них. Но на самолет они уже. Самолетов они уже снимают, не садят людей. Какой целью держит нас здесь глава Якутии? если принимают нас в свои регионы и берут такие твой. же анализы и такие же тесты делают, которые показывают другой результат. Здесь мы были отрицательные, камеры, а там становится вдруг положительными тоже, непонятно, какие тесты у нас испытывают, да, которые да, нет лицензии. Откуда они берутся деньги? Смотрите, стали положительные. Пошуковываются все эти результаты. Согласно статье УК 236, часть 2 и 3. Вы нас нарочно здесь удерживаете, получается так. Люди хотят отсюда просто выехать уже по своим Принимаем семьям. Нас Вахта закончилась. Нашлите всем, кто может. Кому сможет? Рассидит, люди здесь уже по кем полгода, кем по четыре, по пять месяцев, семьи сидит. уже ждут, уже там сил ни у кого нету, хотят все отсюда выехать. С двумя отрицателями тоже не вывезли. У некоторых по три некоторых отрицательности по три тоже везло. люди не могут попасть домой, потому что количество народа на аборт не набирается.